Всем привет, друзья! В этом видео я буду устанавливать на свой автомобиль Kia Rio 4 свою новую мультимедию Ti-CC3, которую я купил взамен старой мультимедии Ti-CC2+. В этом видео я хочу подробно рассказать, как подключаются провода. В моем случае была заказана комплектация B. Разница между комплектациями A и B мультимедии ti вы, наверное, знаете. Если не знаете, то еще раз поясню. Для дорестайлинговых автомобилей Kia Rio 4 есть две комплектации. Комплектация А и комплектация Б. Чем они отличаются? Если в вашем автомобиле нет штатной задней камеры и сенсорной мультимедии, то вы выбираете вариант А. Если у вас комплектация там, Style, Престиж, Премиум и у вас установлена камера заднего вида и штатная мультимедиа, то выбираете обязательно комплектацию Б. Так как для комплектации Б в основной косе проводов предусмотрен специальный модуль, который понижает напряжение на заднюю камеру с 12 вольт до 5, для того, чтобы она у вас не сгорела. И также еще для комплектации B предусмотрен переходник для штатного USB. В общем-то, вот и все отличие. Ну, а теперь давайте перейдем к самой установке. Итак, переходим к установке. И первое, что нужно сделать, это вытащить старую мультимедию TIS CC 2+. Для тех, кто не смотрел мои видеоролики, в которых я устанавливал уже эту мультимедию, то смотрите, если у вас автомобиль Kia Rio 4, то что необходимо сделать? Опускаем руль в самый низ и вытаскиваем вот эту вот пластиковую накладку панели приборов. Вытаскивается она очень легко. Берем за низ и тянем ее на себя. Соответственно, она у нас отщелкивается. Все. И здесь и здесь мы ее снимаем. В принципе, ее можно полностью не снимать. Вот так вот кладем на руль. Далее... Необходимо будет снять вот эту вот саблю. Снимается она тоже, в принципе, легко. Берем за край и тянем тоже на себя. Проходим вот так вот по всему периметру. И отщелкиваем. Все. Убираем ее в сторону, чтобы не мешалось. И остается просто вытащить вот эту вот рамку для этого тоже нужно с этой стороны вот так вот на себя поддеть Всё. и внизу также снимаем в моем случае смотрите здесь куча проводов соответственно здесь я ничего трогать не буду я оставлю провода которые у меня уже подключены это антенна радио камера заднего и переднего вида также основной провод питания который у меня идет на динамике соответственно я все это здесь оставлю все это будет подключаться уже к новой мультимедии что необходимо сделать это просто по сути мне выдернуть все вот эти вот разъемы мультимедию я вытащил все разъемы отсоединил смотрите вот она. И сейчас я вам покажу, какое идеальное состояние экрана. Смотрите. За то время, сколько она у меня в эксплуатации, с экраном вообще ничего не случилось. Просто ни одной царапины. Идеальнейшее состояние. Итак, сейчас я из этих проводов, соответственно, вытащу те, которые мне не нужны будут, которые я буду подключать из нового комплекта. А это, скорее всего, будет РЦАшки. Здесь у меня также еще подключен конбас и еще некоторые провода, которые, в принципе, мне не пригодятся. Сейчас я с этим буду всем разбираться. В итоге получается, что из этих вот проводов мне не понадобится провод, который у меня установлен. Это вот этот вот, вот с такой широкой фишкой, так как, смотрите, здесь есть разъем для подключения кулера. Но так как кулер в тясе C3 подключается совсем по-другому, соответственно, вот этот вот провод мне нужно будет отсюда вытащить. Сравниваем. Вот мой провод, про который я говорил. Здесь у меня выход под 3,5-джек микрофон, две рца ки выход на фронтальную камеру, питание кулера и AUX. Соответственно, также здесь есть еще... Лоток под сим-карту. В комплектном RCA CC3 здесь просто у нас RCA -шки без каких-то дополнительных проводов. То есть здесь нету ни разъем для подключения микрофона, нету лотка под сим-карту. Соответственно, все это отдельными проводами. Так что здесь чисто у нас RCA. Очень удобно. Сейчас я их подключу. Два я уже подключил, чтобы не перепутать, не забыть, какие у меня куда идут. Соответственно, вот еще два подключая. Также здесь есть отдельный под буфер sap аут эрца центра даже есть. То есть это для системы 5.1. Ну или даже не 5, например, если у вас установлены дополнительно твиттеры или рупора, соответственно, эти рупора вы можете подключить через центр. То есть у вас будет, так сказать, отдельно на них провод идти. Отдельно, например, на от дверей передних, Потом отдельно на двери задние и отдельно рупара. Очень, кстати, здорово то, что есть такое распределение. Итак, смотрите, так как у меня ä, те провода, которые на РЦА шли из двух разъемов, то есть тот, который я вам сейчас показал, и еще две РЦАшки у меня идут вот отсюда. Смотрите, вот эти провода. Вот этот провод у меня идет на канбас. Вон он там торчит. И, соответственно, два провода и минус идет вот на эти два провода. Тоже RCA. CC2, они почему-то вот так вот разделены на два штекера, А в TCC3 как бы все в одном идет. Вот. Ну, да ладно. В общем, что мне нужно сейчас делать? По идее, мне надо распиновать вот этот вот провод на канбас и найти его на штекере провода, который пойдет у меня к новой мультимедии TI-CC3. Соответственно, все мне это нужно будет посмотреть в распиновке на сайте ti Поэтому сейчас я распиную вот этот проводок, и у меня останется только вот эти вот два провода ИРЦА. В принципе, все. Здесь я больше ничего трогать не буду. Все остальное остается как есть. Это вот у меня идет на Заднюю камеру, здесь антенна Bluetooth, Wi-Fi. Все это остается, по факту, я дополнительно еще поставлю вот этот вот провод, который как раз идет с под сим-карту. И здесь у нас вот как раз подключение фронтальной камеры, AUX и разъем для подключения штатного микрофона. В общем, вот этот провод я еще сейчас добавлю. Так, еще вам хочу показать, что рамки... Вот эта вот рамка от cc 3 она немного отличается от той, которая у меня была установлена. В CC2. Смотрите. Вечная проблема у TISA это то, что нужно всегда срезать ножку на рамке. Смотрите, когда мы устанавливаем рамку, то вот в этой вот части крепление у нас не сходится. То есть, смотрите. Сейчас я вот беру рамку. И вот это вот крепление необходимо срезать. Я не знаю, сколько уже лет вот этой вот а, проблеме. Тясь все никак не подстроится, так сказать, под наши автомобили. И в нашем случае всегда необходимо срезать вот эту вот ножку. Для того, чтобы рамка у вас вошла нормально. Соответственно, вот эту рамку, скорее всего, я трогать не буду. Я ее оставлю, а буду использовать свою. Потому что в моей рамке уже эта ножка срезана. Единственное, что я сделаю, это выкручу из рамки свою ti CC 2 и установлю в нее новенькую CC3. В целом, больше ничего делать мне не нужно будет. Рамка-то, пускай остается, она уйдет новому хозяину моей мультимедии TI-CC2+. Интеграция в старую рамку прошла успешно. Все отлично подошло. В целом, по-другому не могло быть, так как рамки все-таки одинаковые. Может быть, немного по форме сзади они отличаются, но по факту крепления под саму мультимедиа у них абсолютно одинаковое Осталось только подключить мультимедию и запустить ее. Сейчас все это я буду делать. Соответственно, вот эту вот всю вязанку проводов нужно будет как-то аккуратно уложить. Итак, мультимедиа подключена, все провода я уложил, соответственно, все подключил. И теперь самое главное – это первый ее запуск, потому что я еще даже не включал, не проверял, все ли работает. И когда ее включим, естественно, я хочу проверить версию прошивки, какая здесь установлена. Вообще я сторонник того, чтобы всегда обновлять версию прошивки, если такие выходят. Так как все-таки с обновленной версии прошивки у нас появляются различного рода всякие фишки, плюшки, доработки, исправления, там косяков от прошлой прошивки и так далее. Поэтому обновлять я ее тоже буду. Ну и самое главное, это я хочу проверить звук какой будет звук на этой мультимедии по сравнению с моей прошлой TICC 2+. Ну что, включаем. Все, смотрите, уже запустилось, уже хорошо. Так... Причем запустилась она, как будто вышла из сна. Я сразу говорю, что я ее не включал до этого. Вообще, это вот ее первый запуск. Ну и давайте посмотрим версию прошивки. Как я говорил, в принципе, в, по визуальной части никаких изменений с моей прошлой магнитолой не будет. Так как все-таки на моей мультимедии TSC 2 плюс установлена была прошивка CC 3. Как бы разницы я здесь никакой не почувствую. Мне именно необходимо проверить качество звука. Вот это основной критерий, по которой я, соответственно, эту мультимедию себе и купил. так давайте посмотрим. Система об устройстве. Так, система. Смотрите. От 25.07.2022 Получается, что у нас, в принципе, установлена свежая прошивка. Соответственно, обновлять пока ничего не нужно. Как выйдет свежая прошивка, я запишу про нее отдельное видео. Ну, а теперь... Давайте посмотрим, наверное... Ну, а теперь меня интересует... Ну, а теперь я хочу проверить звук. Это то ради чего это была мультимедиа и куплена. Ну а, теперь я... ну а теперь я хочу проверить звук. Это то, ради чего эта мультимедиа была куплена. Сейчас я произведу все необходимые настройки. Настрою плеер, настрою трек, который я буду... на котором я буду проверять. Настрою также... Также посмотрю, какие здесь... Но прежде чем я это сделаю, давайте перейдем в эквалайзер. Это тоже очень интересный раздел. Здесь, смотрите, у нас куча настроек по сравнению с CC2+. Здесь у нас есть вот такой вот ползунок громко. Его можно включить, выключить. Также есть курф. Я не знаю, что это такое. Здесь какая-то тонкая настройка, и с этим я, естественно, буду разбираться, пока я еще не знаю, что это такое, за что это отвечает. Также смотрите, здесь есть окружение, тоже другая настройка. Здесь мы можем переключать фас стерео супер фат, очень интересно на самом деле, я такого еще не видел. Здесь разбираться и разбираться. Улучшение басов это я видел в своей Tasci. 2+, баланс. Баланс немного по-другому сделан. Здесь мы можем тоже тонко настроить. Видите, здесь также указано 5.1 channel, то есть система 5.1. Есть Easy mod Тоже пока не буду это включать. Соответственно, здесь можно настроить какие-то задержки из каждого динамика. Здесь вот видите сабвуфер, фронтальный динамик, то есть это могут быть ваши там рупора и так далее. И 4 динамика в дверях. Фильтр звук. Давайте посмотрим. Здесь, кстати, тоже интересная настройка. Здесь можно делать различного рода, я так понимаю, срезы. Низкие частоты, высокие частоты. На самом деле, друзья, очень круто. Эквалайзеры, прям настройки звука вообще заточены. Вот я, наверное, думаю, как раз для меломанов. Я пока, так сказать, начинающий. Ничего в этом не понимаю. Но как раз у меня теперь есть такая цель, чтобы во всем этом разобраться. Соответственно, есть пресеты различные для эквалайзера. Все это я буду проверять, смотреть. Ну что, друзья, проверил я звук и честно скажу, что я в шоке. Разница между TiCC3 и CC2 Plus в звуке просто колоссальная. На CC3 Звук намного четче. Я даже услышал басы на своих динамиках SWAT Revolution 65 Pro. Хотя на T си 2 Plus басов не так было много. Смотрите, из того, что я сделал это только в эквалайзере, поставил пресет рок. Все, больше я ничего не настраивал. Ну и еще включил вот этот вот ползунок громко это, я так понимаю, loud или loudness по другому, как у нас э, в других мультимедиах это реализовано. Все, больше я здесь ничего не трогал, никакие э, установки не делал. Здесь вот то, что установлено по умолчанию, так и есть. Все. И давайте я сейчас включу какую-нибудь музыку, естественно без авторских прав, чтобы ко мне YouTube претензий никаких не предъявлял. Давайте вот звук на один. реально очень громкий вы видели что громкости в принципе немного сколько у меня там было 8 и очень громко звук четкий басы есть не смотрите также здесь есть вот такая штука как тя из yahoo это новый их музыкальный плеер над которым они работали несколько лет так вот как он работает Ну что, друзья, установка мультимедиа TSI C3 прошла успешно. Я считаю, что изменения в качестве звука однозначно есть. И присутствие дополнительного DSP в мультимедиа TSI C3, естественно, играет огромную роль. Данную мультимедию я однозначно могу рекомендовать для меломанов, у которых в автомобиле установлена штатная музыка, у которых установлен усилитель, сабвуфер и так далее. Так как все-таки эта мультимедиа была заточена конкретно под таких пользователей, у которых а, музыка все-таки в автомобиле не штатная. Конечно, многие могут не согласиться и скажут, что есть куча различных магнитол-процессорных, которые будут намного круче, друзья. Но смотрите, в этой мультимедии вы получаете и систему Android, с которой можно сделать практически все, что угодно, установить любое приложение, пользоваться там Яндекс-картами, там Стрелками и так далее. И в то же время у нее отличные технические характеристики и звуковой процессор. В общем, ссылку на эту мультимедию я оставлю в описании под видео. Не забывайте подписываться на мой канал, а также на канал в Telegram и в группу ВКонтакте. Всем удачи на дорогах. Всем пока.